А я, кстати, вам не рассказал. Инопланетяне сегодня связывались, выходили на связь со мной ночью. Вот, удивила меня очень а, ситуация. Вот. Ну, короче, говорят, что миру нашему пизда скоро будет, и поэтому они, ну, это иноп... другая цивилизация, короче, они хотят вмешаться, вот, хотели через меня это сделать, чтобы я был проводником информационным. Ну чтобы просто передавал, что они будут делать. Вот. И ну я так поанализировал, ну, короче, отказался, в общем. <соединяем> просто это жестко будет слишком мне. В райности этого 200.